Всех приветствую на канале Техорбита. В этом видео у нас обзор и установка магнитной накладки на стол 3D принтера. Приходит она вот в таком пакете. В принципе, даже по внешней упаковке уже видно, что упаковали довольно качественно. Плотный пакет из пупырки. Далее у нас упаковка состоит из одной картонки и из второй картонки. Уже под ней прячется сам стол. С металлической верхней частью и магнитной накладкой, на которую и клеится данный металлический лист. По углам здесь, видимо, еще есть транспортировочные такие пластмассовые уголки. И, в принципе, вот сама накладка. Давайте саму металлическую рабочую поверхность отклеим от магнита в центральной части мы видим такой символ в виде треугольника и надпись энергетик 3d магнитная часть выполнена из цельного такого гибкого магнита который не теряет свои свойства при нагреве это несомненно большой плюс размер этой накладки 254 на 254 миллиметра у меня стол на 3d принтере 255 на 255 миллиметров так что по мм на каждую сторону данная накладка будет меньше чем сам стол но ну, я думаю это не критично ну а теперь идем клеить и испытывать до этого я всегда печатал на стекле и в принципе меня все устраивало на стекле очень хорошая адгезия, прилипают даже самые мелкие детали, которые печатаешь, очень хорошо прилипают. Ну, плюс сама идеально ровная поверхность, ну и все преимущества стекла. Единственный минус стекла, из-за чего я решил купить данную магнитную накладку, из-за того, то, что распечатанную модель, она хорошо прилипает, но пока стол не остынет, ее очень трудно снять со стола, отодрать от стола. И приходится, когда... Например, надо печатать одну деталь за другой, нужно после того, как распечаталась деталь, обязательно ждать до полного остывания стола. А это довольно продолжительное время. Минут 15-20 точно. И это единственная причина, по которой я решил купить магнитную накладку. Взамен стеклу. Давайте уберем стекло. Стекло двухмиллиметровое. Кому нужно, и кто не знает, где найти. Такие стекла нужного вам размера идете в любое фотоателье. Там заказываете эти стекла как стекла под рамку фотографий. И вам нарезают нужного вам размера и количество. Перед наклейкой магнитного слоя накладки побрызгаем спиртом, то есть обезжирим. Спирт? Спирт. Берем магнитную часть, то есть сам магнит. С обратной стороны Приклеена защитная бумага, под которой находится клейкий слой. Сначала измеряем, как у нас подходит. В принципе, ребят, написано то, что накладка 254 на 254 миллиметра. Ну, я вот сейчас приложил магнитную часть, и она прям подходит прям вровень. Либо он должен быть вровень со стенкой, либо чтобы выпирал. Либо чтобы вровень выпирал. Может быть сам магнит такой? Немножко побольше. Давайте попробуем металлическую часть. А тут, да, металлическая часть вот прям чувствуется, ну прям вот чуть-чуть, вот полмиллиметра, вот даже практически незаметно. Все равно никогда не будешь печатать прям от края до края. Модель в любом случае будет чуть меньше стола. Так что эти пол полмиллиметра нам не играют совершенно никакой роли. Клеим. Для начала отрываем немножко защитной пленки. От края подворачиваем ее и прикладываем магнитное покрытие к столу, для того, чтобы нам его выровнять. Пока не прижимаем эту часть, где отклеили, пока выравниваем, чтобы было все идеально. Выровняли. И потом, как выровняли, аккуратно держим, чтобы не сдвинулось, и приклеиваем этот краешек. Стола, которые освободили от защитной пленки. Теперь поднимаем накладку и цепляем защитную пленку. И теперь аккуратно, разглаживая и выгоняя пузырьки из-под покрытия, приклеиваем наше магнитное покрытие стола. Главное в этом деле не торопиться. Разглаживаем, чтобы не осталось никаких пузырьков просто идеально просто отлично вообще само покрытие стола оно вот такое матовое и немножко как бы сказать немножко такое шершавое деталь должна прилипать к столу очень хорошо адгезия должна быть отличной ну и осталось только попробовать Давайте что-нибудь напечатаем. Давайте-ка пластиком ПДЖ напечатаем тот самый пресловутый кораблик-бенч. Параметры печати сопла 235 градусов, стол 80 градусов, скорость печати классическая 60 на 30, обдув 100%. Итак, готов наш кораблик бенчи. Теперь отлепляем горячую магнитную накладку. Отлепляем аккуратно, потому что она на самом деле очень горячая. Стол разогрет до 80 градусов. И весь самый эффект данной жестяной накладки в том, что мы можем, изгибая ее, отклеить напечатанную деталь. Да, и еще после того, как наклеите данную накладку, не забудьте откалибровать стол. Потому что толщина самого стола у вас, конечно же, изменится после того как вы убрали стекло и положили данную накладку. А у меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока!